Всем привет, мои звездочки, меня зовут Алина, и да, я знаю, что мне 15 лет, а голос как у девятилетки. Я решила записать ролик с голосом только ради того, что на моем канале стукнуло 100 подписчиков. Мои эмоции просто не передать словами, я просто счастлива. Спасибо вам огромное, для меня это просто рекорд по подписчикам. Поэтому я хочу сегодня рассказать историю по моего появления этого канала, как он появился и как я его начала вести. Давайте мы начнем. Давайте мы окунемся в прошлое, а именно в октябрь 2020 года. Тогда я активно начала снимать в ТикТоке, но активность на моем канале была нулевая. И тогда еще была у меня дистанционка. Тогда я еще общалась с Ева Блутер, и она лайкала мои видосики. Сейчас на ее аккаунте в ТикТоке около 25 тысяч подписчиков. Наверное, кто-то из моих подписчиков знает ее. И она снимает короткие видео по Пейрингу Блутер и Ну и клуб романтики, которые я, кстати, не смотрю. Так вот, запомните ее, ведь сегодня я еще раз ее упомяну не один раз, короче. Тогда благодаря ей я вдохновилась и начала снимать какие-то ролики по Винкс. Но пришлось снимать чисто для себя и ставить под доступ друзья, потому что знала, что на моем аккаунте сидят мои знакомые из школы, а также подруга. Она тогда еще не знала, что я увлекаюсь этим уже полгода. Потом мне надоело, что мои видео никто не смотрит, и начала искать способ, куда бы выложить в открытый доступ, при этом делась так, чтобы о моем увлечении из знакомых людей никто не узнал тогда в голове родилась идея выложить свою подборку на YouTube. Там я не появлялась около года, и мое последнее видео было выложено в мае 2019 года. Да-да, до этого канала у меня был другой, тоже на этом аккаунте, и он назывался Мисалина. Там я снимала видео с лицом, всякие челленджи, влоги, рамтуры, короче, как обычный маленький ютубер. Но почему маленький? Потому что на этом канале я снимала, когда мне было, ну, 11-12 лет. Если вы хотите, чтобы я рассказала о своем предыдущем канале, то дайте мне знать в комментариях. Так вот, я, и тогда я помню, Хреновая Малави, у которой мало вам возможностей. Из этой программы я смотрела свое первое видео на канал. Мое первое видео была подборка моих видео в ТикТоке. Мой канал в то время назывался Обычный человек. Да, история с моими каналами максимально запутанные. Когда-нибудь я вам чуть позже расскажу. И знаете, мне понравилось. Но тут же забыла о своем видео, но несколько дней спустя я посмотрела переписки по леди баг. Там было абсолютно все. Музыка на фоне, качественная переписка и самое главное, сюжет. Я вдохновилась, решила, а что если я сделала свою переписку по пейрингу Блутер. И так я вставила тогда популярные треки, скачала приложение Technic Story и начала творить. Для этого у меня было поставлено это приложение на планшете, и там были переписки с Ана 2019 года. И хорошо, что я их не выкладывала, там был полный кринж. Да, я тогда еще фанатела от мульта «Холодное сердце». Прям вспоминается некая ностальгия даже 2019 года. Если вы хотите, чтобы я сделала на них реакцию в открытом доступе, ну, напишите в комментариях. Дайте мне знать, кринж о нем вместе, как говорится. Итак, выложила я второе видео на YouTube канал, а именно самая первая переписка Блума Валтера. И тогда я загорелась. На следующий день выложила вторую переписку, потом и третью. И когда я уже выложила третью, моя самая первая переписка залетела и набрала много просмотров. Я тогда была в ахере, честное слово. Потом я подумала, может мне начать вести канал? Ну и тогда я переименовала канал на Леди Бакон Винкс. Ну начала вести канал, поставила новую аватарку серии Королева Промтайма из Леди Баг. А в ноябре месяце поставила иконку канала, которая появляется в видео, и шапку профиля. Да, я помню, как я долго с ним мучилась. Ну и так вот зарядился мой канал. Долго думала, что я не буду снимать Гачу, но в декабре решила скачать ее. И сделать персонажа с интро. Да, монтаж оставлял желать лучшего, но в марте месяца уже могла вырезать фоны, делать недообработки и нормальное интро. Мой канал в первую очередь как фан-аккаунт Леди и Винкс, а не канал гачитубера, ведь я снимаю гачу только как олицетворение меня. Ну и на этом прекрасной ноте я закончу данный ролик. Спасибо, что именно тиктокер Ева вдохновила меня на создание канала, чтобы я смогла позже набрать аудиторию и надеюсь, что моя... Цифра канала будет только расти. Ну и на этом было все. С вами была Алина. И, кстати-ка, теперь вы меня можете звать Лава. Это мой псевдоним. И всем пока, мои звездочки. Надеюсь, мы еще скоро увидимся.